Почему это? Потому что это авторское телевидение. И что? А я возвращается. Авторское телевидение. Берем смешное слово, затем смешное слово, затем смешное слово, затем смешное слово, затем смешное слово. Затем смешное слово. Смешаем хорошо. Циолковский, Циолковский, были коты, а Не ваше дело, идите нахуй. Внимание, жми сюда, это может быть самой важной ссылкой в твоей жизни. Пебанный рот этого казино, бля. Не купишься? Превосход! А? Но ничто так не изменит твою жизнь, как переход по этой ссылке. Ты кто такой, сука, это сделать? Тем, что ты не нажал на предыдущие две ссылки, ты доказал, что ты умный. Нажми а? сюда, и твоя мама всегда будет тобой гордиться. А? Это правда, дорогой. Я буду так гордиться, если ты нажмешь и так расстроюсь, если нет. Идиот! Щит! <laughs> yes, it's yes, not